Глубоко уважаемые модераторы, уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить, прежде всего, организаторов этого блестящего форума, который идет уже не первый день, за возможность выступить. Ну, конечно, вообще на самом деле мониторинг при, во время проведения анестезии уже стало для нас привычной рутинной практикой. И сегодня мы привыкли, опять-таки, к достаточно рутинному мониторингу широкой линейки физиологических показателей во время проведения анестезии и ведем анестезиологическую карту как бы, так сказать, фиксируем туда то, что происходит, какой показатель, сколько означает в определенных единицах его измерения. И иногда, иногда вот, на мой взгляд, достаточно глубоко не оцениваем патофизиологическую ценность комплексного такого подхода к мониторингу во время анестезии, поскольку вот те стандарты, которые э, э, впервые о них э, заговорила Гарвардская э, медицинская школа, э, она определила, как бы вот надо измерять вот эти стандарты, и э, их надо фиксировать в истории болезни для того, чтобы потом ретроспективно оценить, э, почему произошли неблагоприятные события. Но вообще-то Гарвардские стандарты были разработаны и внедрены для соблюдения баланса между самостоятельной работой врача повседневной практики и с большей общей целью улучшения качества ухода за пациентами, что прежде всего направлено на предупреждение непреднамеренной халатности. А, Но ну, когда мы говорим о гаровских стандартах, вот, мы с вами забываем о том, что мы уже, по... Мы давно по ним не работаем. Мы работаем по международным стандартам безопасной практики анестезии, основные на гарвардских стандартах. И вот эти вот первые стандарты безопасной практики анестезии с использованием анестезиологического мониторинга были впервые выпущены в Всемирной Федерации Общества Анестезиологов в июне 1992 года и по Потом э, они были уже опубликованы повторно, сертифицированы в 2008-2010 годах. И последняя версия была опубликована в мае 2018 года научно-исследовательским обществом анестезиологов. Эти стандарты были впервые разработаны от имени не только Всемирной Федерации Анестезиологов, но и Всемирной Организации Здравоохранения. Что предусматривают эти стандарты? Они предусматривают Три уровня: это настоятельно рекомендуемые стандарты, рекомендуемые стандарты и предлагаемые стандарты. Если мы говорим о том, что такое настоятельно рекомендуемые стандарты, это минимально используемые стандарты. Они являются функциональным эквивалентом обязательных стандартов, то есть обязательно к их соблюдению. А вот рекомендуемые стандарты и предлагаемые стандарты должны применяться на практике, когда позволяют ресурсы аностологических подразделений медицинского учреждения и, если это э, клинически целесообразно, для оказания минимально э, безопасной медицинской анестезиологической помощи. Но э, вот здесь вот представлено в более широком виде, как э, характеризуются эти стандарты. Я скажу лишь о том, что если даже мы обратимся к э, характеристике предлагаемых стандартов, то э, мы далеко не все э, используем разновидности интероперационного мониторинга здесь видим. Ну, как, например, там использование препульмональной э, термодилюции, использование... Э, транспульмональной термодилюции, использование во время анестезии, транспищеводной эхокардиографии, поэтому, в общем-то, используем таких расширенных стандартов. И а, в текущих рекомендациях, конечно, подчеркивается, что анестезиологическое обеспечение должно проводиться в соответствии с максимально возможными стандартами, предпочтительно превышающими установленные стандарты. И, конечно, оборудование для проведения анестезии, включая аппаратуру для проведения мониторинга, должно соответствовать как национальным, так и международным стандартам. Когда мы говорим с вами об использовании анестезиологического мониторинга в тракальной хирургии и в тракальной анестезиологии, мы, конечно, должны представлять, что это огромное, большое, большое хирургическое направление, которое включает как резекционную хирургию легких, это могут быть экстракорпоральные вылучивания, образование легких, хирургия плевры, хирургия средостения, хирургия пищевода, реконструктивно-восстановительная хирургия трахеи и крупных Посудов, тракопластической хирургии, хирургии диафрагмы, комбинированной операции, диагностические операции, паллиативной хирургии. И в сегодняшнем-то виде, конечно, таракопластическая хирургия, большей частью представлена онкохирургией. И э, здесь используются различные э, хирургические техники, и включая как открытые операции, так и малоинвазивные технологии с использованием видеоассистированных доступов, э, включая а также могут быть использованы операции как с использованием искусственного проображения, так как мозг, что диктует дополнительные, дополнительные требования к проведению анасталогического мониторинга. Но давайте с вами остановимся на особенностях анасталогического мониторинга в таракальной хирургии. Но первое, о чем следует поговорить, это наличие исходного поражения легких. В том числе связанных с сопутствующей патологией. И если это мы говорим об онкохирургии, это предшествующая нередко операция химиотерапия. И здесь, конечно, с точки зрения минимального мониторинга должна использоваться и спериметрия, и пульсоксиметрия, и капнометрия, и исследование газового состава крови. Мы, конечно, знаем, что большинство из этих пациентов могут иметь сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы или наличие легочной гипертензии, связанной с наличием хронической обструктивной, например, болезни легких. И, конечно, здесь. Необходимо, если обязательно использование электрокардиографии, особенно э, с изучением сегмента СТ, упреждающий инвазивный мониторинг э, гемодинамический, ну и в ряде случаев использования внутрипищеводной кардиографии. Большинство тракальных операций э, проходят э, в продолжительности превышающих 2 часа, иногда это и 4, и более часов эти операции, и, конечно, Конечно, здесь мы сталкиваемся с проблемой выраженной теплоотдачи и снижения температуры тела, то есть с проблемой гипотермии. И, конечно, конечно, здесь необходимо выполнение мониторирования температуры ядра. Большинство тракальных операций выполняются в положении на боку. Здесь возникают определенные подфизиологические сдвиги, которые приводят Нарушение вентиляционно-перфузионном отношении и э, гемодинамическим э, определенным э, перераспределительным реакциям со стороны организма и э, здесь, конечно, необходимо соблюдение условий упреждающего мониторинга кровообращения, но также исследование не только капнографии, но э, альвеолоартериальной э, и оценка ее альвеолоартериальной э, разницы по углекислому газу и, как я сказал уже инвазивного э, использование мониторинга системы кровообращения. Проведение искусственной вентиляции легких э, в условиях однолегочной вентиляции, редукция сосудистого э, ложи легких, особенно при пневмотомии, да и сама провед... проводимая заместительная инфузионная терапия, требует обязательного исследования газового состава крови с оценкой альвеолоартериальной разницы по кислороду, мониторинга э, стоения двухпросветных трубок, исследование насосной функции сердца и состояние сопряженных Функции. Ну и, конечно, мониторинга состояния диуреза. Проведение мониторинга, конечно, направлено на преждевременное выявление тех осложнений, которых могут возникать как во время проведения анестезии, так и во время проведения операций. И прежде всего к этим осложнениям во время Таракальной э, операции относится и проведение анестезии, развитие гипексимии, внезапное изменение давления в контр-ИВЛ, внезапно э, возникающая артериальная гипотензия, которая может быть связана с хирургическим давлением на сердце магистральные сосуды, возникновение аритмии при прямом механическом раздражении сердца, возникновение бронхоспазма при наличии сопутствующего абструктивного заболевания легких и за э, счет прямой стимуляции дыхательных путей э, с использованием специальных двупросветных трубок. Массивное кровотечение, которое, конечно, всегда э, имеет э, риск возникновения при тракальных операциях, ну и переохлаждение организма, о котором я уже говорил. Э, в соответствии с э, листом э, воз при подготовке к хирургическим операциям пульсоксиметрия является первым шагом в проведении мониторинга во время хирургических вмешательств и как и в других конечно областях анестезиологии основная цель пульсоксиметрии заключается обеспечить немедленное предупреждение о гипоксемии но пульсоксиметрии, вы знаете, основана метод на законе Берра-Ламберта. Интенсивность проходящего света, проходящего через сосудистое русло, специально уменьшается в зависимости от концентрации поглощаемых веществ в этом слое и расстояния от источника света до детектора. В этом случае фиксируется, так сказать, по поглощению а, красного света, а, количество восстановленного гемоглобина, то есть деоксигенировано и количество оксигенированного гемоглобина за счет поглощения инфракрасного э, составляющей которая проходит через ткани но надо сказать что только пульсоксиметрия конечно полностью не оценивает адекватность вентиляции поскольку э, при э, тракальных вмешательствах и при проведении анестезии при тракальных вмешательствах возникают ситуации когда э, теряется площадь диффузии когда возникают выраженные э, изменения шунтирование крови легких и выраженные вентиляционно-перфузионные отношения. И э, в этих условиях, э, когда возникают особенно э, вентиляционные, и перфузионные отношения, нарушена большая часть альвеол, особенно коллабированных, начинает, э, так сказать, э, в, в альвеоле снижаться э, напряжение альвеолярное напряжение кислорода э, ниже 60 мм тутового столба возникают условия для развития гипоксической легочной базоконстрикции, что, конечно. Сразу же отражается значение конечно-экспираторного СО2, на, на состояние газового состава крови, повышается легочное сосудистое сопротивление, что отражается на величине давления в легочной артерии и на значениях центрального венозного давления. И, соответственно, в совокупности это приводит к нарушению. Состояние сердечного индекса и системного артериального давления, и поэтому это достаточно сложный комплекс подфизиологических изменений, которые прослеживаются во время проведения анестезии при таракальных вмешательствах. Но если мы говорим о факторах риска развития десатурации артериальной крови при проведении однолегочной вентиляции, это, конечно, связано с данной предоперационной оценкой спирометрии, поскольку у больных с нормальными показателями обычная вероятность развития таких изменений значительно чаще. Сторона операции тоже имеет значение, поскольку кровоток в правом легком больше, то и деструкция крови возникает значительно чаще. Процент перфузии в оперируемом легком при предоперационном сканирование при сантиграфии легких тоже имеет огромное значение и поэтому э, с точки зрения прогнозирования до это очень важные показатели но далеко не всегда сантиграфия легких выполняется всем пациентам но ну, и положение на операционном столе известно что влияние гравитационного эффекта оно э, важно и мы это дальше увидим. И если мы имеем относительно низкие значения а, напряжения кислорода в артериальной крови во время двулегочной вентиляции, то а, вероятность дестарации после поворачивания. А, после отключения легкого у пациента оно увеличивается. Ну вот, пожалуйста, на данном слайде представлено, как влияют гравитационные эффекты на возникновение сатурации, и поэтому этот слайд еще раз подчеркивает тот факт, что только одна пульсоксиметрия использования его как показателя адекватности вентиляции недостаточно без исследования газового крови, без исследования газового состава крови, поскольку при не снизится напряжение кислорода в артериальной крови ниже 80 мм тутного столба, мы можем в различных положениях пациента видеть примерно одинаковое значение сатурации крови при различных изменениях напряжения кислорода в артериальной крови. Кнографическая кривая является одним из стандартов проведения анестезии, но так сказать, все прекрасно знают то что здесь представлено на слайде фазность изменения этой карпонограммы нас интересует конечно большей части третья фаза так сказать, третья фаза это плата этой кривой и обычно оценивается угол альфа, чем а, тупее этот угол, тем а, это свидетельствует в большей степени о нарушении абструктивного компонента, что нередко наблюдается у таракальных пациентов, особенно у тех из них, которые страдают хронической обструктивной болезни легких. Но если говорить о выборе датчика для определения капнометрии, который вы знаете, что могут быть датчики основного бокового потока, то я бы сказал, что, наверное, преимущественно для таракальной анестологии использование датчика прямого потока, поскольку, если говорить об оборудовании операционной, поскольку он позволяет оценивать капнометрию и при разгенетзированном дыхательном контуре в случае, если мы проводим инжекционную вентиляцию легких. На самом деле при тракальных операциях конечный экспираторное СО2 не является таким уж надежным показателем содержания СО2 в артериальной крови, поскольку происходит целая цепочка подфизиологических сдвигов, когда мы готовимся к проведению однолегочной вентиляции, в итоге, которая приводит к тому, что временно возникает снижение конечного экспираторного СО2 на выдохе, а послед выравнивание его и в результате проведения однолегочной вентиляции мы можем фиксировать а, повышение а, значения конечно экспираторного CO2 при когда а, вся вентиляция легки будет направлена а, в нижележащие легкие, которые не подвергаются операции, мы видим резкое повышение иногда уровня артериального CO2, а то, самое -то главное, что мы видим значительное скачок в разнице между содержанием СО2 в артериальной крови и конечного экспираторного СО2, что свидетельствует о нарушении увеличении мертвого пространства вентилирования легкого, что снижает клиренс углекистого газа, делая пациентов склонным к гиперкопнии, что необходимо компенсировать увеличением объема общей вентиляции легких. Когда мы говорим с вами о проведении искусственной вентиляции легких, особенно однолегочной в тракальной операции, мы должны с вами не забывать о том, что само использование девайсов для проведения однолегочной вентиляции приводит к увеличению мертвопространственного эффекта за счет дополнительного инструментального компонента, который включает. Искусственные дыхательные пути и любые устройства расположены между контуром аппарата ИВЛ и, собственно, этими используемыми двупросветными, в частности, трубками. Мониторинг газового состава крови при проведении однолегочной вентиляции необходим для подбора оптимальных параметров ЭВЛ и с целью открытия коллаббирования альвеол. Но если мы вот посмотрим на эту схему трехкомпонентную легких райли, то видим, что прикладывание протективной вентиляции при однолегочной вентиляции может сопровождаться. Существенными патофизиологическими изменениями, которыми на самом деле могут быть контрпродуктивными, в том смысле, что мы раскроем колобированные альвеолы, увеличим давление в нормально вентилированной альвеоле. Это давление нормально вентилированной альвеолы будет создавать компрессию легочных капилляров и таким образом переводить эти нормальные альвеолы в мертвопространственные альвеолы, в которых будет вентиляция, но не будет перфузии. Поэтому, в общем, те нарушения, которые мы видим, они должны правильно трактоваться. Конечно, копнограмма э, сама по себе по форме э, анестезиолога говорит о значительных... Э, э, о значительных возможных ä, причинах ä, развития нарушения ее формы. Ну и, в частности, ä, вот так вот может быть капнограмма при, выглядеть при повреждении ä, манжет двух просветных трубок. Но и не надо, конечно, забывать о том, что полное отсутствие капнограммы означает также и отсутствие вентиляции, отсутствие кровотока или отключение ä, капнометра. Встречаются и аномальные формы волны капнограммы, вот как, например, капнограмма с увеличенным наклонным фазы 3 из-за большого разброса вентиляционных-перфузионных отношений. Встречается также вот так называемая двугорная капнограмма, когда больная, более ранняя часть двухфазной волны СО2 связана с выдыхами газами из верхнего легкого и содержащие более низкий уровень СО2. Также встречается такая вот форма капнограммы когда э, наклон фаза 3 может быть обратным по отношению к нормальной катмограмме, и чаще всего она встречается у больных с выраженной инфиземой лёгких. Интрооперационная сферметрия является достаточно серьезным инструментом мониторирования и реш... принятия решений во время проведения анестезии на основании анестезиологического проводимого мониторинга. Это создает условия для проведения анестезии с точки зрения оптимизировать индивидуальные параметры вентиляции, особенно пациентов с уже существующими легочными заболеваниями, вовремя выявить признаки смещения двух просветов, Трубки, проводить контролируемый аппаратный рекрутмент альвеолы и минимизировать вероятность повреждения э, легких. Если мы говорим с вами о гемодинамическом мониторинге, это прежде всего это мониторинг электрокардиограммы, мониторинг тензометрических показателей, мониторинг минутного объема кровообращения с обреженных функций, исследование показателей вариабельности ударного объема и пульсового давления, ну и также исследование внутрипищеводной эхокардиографии. Но, если мы говорим с вами о мониторинге электрокардиограммы, кардиографии... Он основан на том, что надо, так сказать, знать, были ли у больного исходной аритмии, нет ли у больных электролитных нарушений, что может повлиять на изменение КГ, развитие шемии миокарда в результате аритмии, пневматорекса с возникновением тяжелой гипоксемии из-за внутрилегочного шунтирования, гемодинамической нестабильности, сдавления крупных сосудов и самого сердца, декомпенсация работы это правого желудочка сердца при внезапном повышении давления в легочной артерии и при непреднамеренном повреждении крупных сосудов развития массивного кровотечения. Здесь очень важно, что э, не всегда в в э, при проведении э, мониторинга в тара э, при таракальных вмешательствах возможно адекватная установка электродов. А мы знаем, что наиболее чувствительными отведениями к являются второе Второе стандартное отведение и четвертое и пятое грудные отведения, что, конечно, не всегда можно сделать при, например, левосторонних пневмоноктомиях. Если мы говорим, сказать, о исследовании дезометрических показателей, то прежде всего мы говорим о мониторинге системного артериального давления и показаниям к исследованию системного артериального давления. будет наличие сопутствующих заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, опережающий инвазивный мониторинг, поскольку, возможно, нестабильно, нестабильность сердечно-сосудистой системы во время внутригрудных процедур, это потребность в повторном анализе газов артериальной крови, но и среднее артериальное давление является наиболее полезным параметром для приблизительного определения давления перфузии органов вне сердечных тканях при условии, что давление в венах или окружающих тканях не повышено». Когда мы говорим о тантиметрических показателях, мы прежде всего оцениваем центральное венозное давление, и мы должны понимать, что это показатель не только в пациента, но и что связано с показателем состояния среднего артериального давления, но это также показатель соотносится и с насосной функцией сердца и состояние общего периферического сопротивления. В этом отношении следующим параметром является среднее среднего давления в легочной артерии, и в зависимости этого показателя и оценка его, так сказать, связана с оценкой, возникла гипоксическая легочная сосудистая база насколько состоятельна насосная функция работы левой желудочкой сердца, и не возникла дисфункция желудочка. Сердце интероперационное, поскольку конечные диастолические объемы правого и левого желудочка обратно пропорциональны соотношению их фракции и знания. Если э, мы говорим об оценке минутного объема кровообращения при тракальных операциях, то здесь существуют различные подходы. Определение сердечного индекса путем припульмональной термодилюции, определение сердечного индекса методом транспульмональной термодилюции и, наконец, определение сердечного индекса на основе анализа площади кривой артериального давления. Определение сердечного индекса метам при пульмональной термодилюции обычно сочетается с изменением артериального давления, центрального венозного давления, давления в легочной артерии неинвазивным способом, что позволяет получить расчетные показатели легочного и системного сосудистого сопротивления. Но и при использовании специальных катетеров можно измерить и фракцию знания правого желудочка. А также дополнительно рассчитывается сопряженная функция, то есть показатели транспорта кислорода если мы говорим о транспульмональной термодилюции то есть так называемый волюметрический мониторинг то эта технология также сочетается с изменениями прямым измерением артериального давления, центрального венозного давления, что позволяет получать текущие показатели сократимости левого желудочка сердца системного сосудистого сопротивления и значения сердечного индекса от удара к удара надо сказать, что когда мы используем оценку показателей вариабельности ударного объема пульсового давления, то надо помнить, что при значениях дыхательного объема, при проведении искусственной вентиляции легких второкальных хирургии меньше 8 мл на килограмм, эти показатели не несут достаточно информативного значения относительно волюмического статуса пациента. И здесь я хотел обратить ваше внимание на оценку внесосудистой жидкости в легких хирургии поскольку традиционно мы считаем что оценка это показатель с оценкой связано в а, а, а, оценке это показателя в миллилитрах на килограмм веса больного но это не совсем верно поскольку а, может быть различная капиллярный кровоток и в правом и в левом легком и соответственно и в оперируемом и неоперируемом легком что необходимо учитывать при оценке, так сказать, содержания внесосудистой жидкости легких после соответствующей резекции легочной ткани. Но э, транспищеводная эхокардиография – один из тех методов, которые сегодня пытаются широко внедрить э, в таракальную анестезиологию. Он обладает э, способностью исследования сердца в различных ее анатомических зонах и достаточно, линейку, э, широкой, э, достаточно большую линейку э, гемодинамических показателей, которые э, представляют определенную важность, особенно при проведении пневмонии. И в этом смысле э, э, движение свободной стенки правого желудочка, систолическая экскурсия плоскости тригоципидального клапана и состояние функции межжелудочной перегородки могут нам достаточно а точно характеризовать э, возникновение острой правожелудочной недостаточности после э, пнемоноктомии. Конечно, есть и определенные положительные стороны и недостатки проведения такого метода мониторинга. Но преимуществом является то, что он считается безопасным методом. Качественная и количественная оценка функции правого и левого желудочка могут быть интегрированы в интероперационный гемодинамический мониторинг. Этот метод позволяет легко обнаруживать и контролировать последствия острой и хронической перегрузки. На правый желудочек и позволяет исключить опасные внутри сердечные шунты, а также позволяет оценить влияние образования средостей на камеры сердца. А к недостаткам использования такого вида мониторинга относят использование ограниченного, что возможно его использование ограниченным количеством их квалифицированных анестезиологов, которые владеют этой технологией, заведение датчиков является сильным ноцептивным стимулом, поэтому необходима адекватная глубина анестезии и релаксации, чтобы минимизировать гемодинамические воздействия, но ну и при проведении такого мониторинга при установке датчика возможно повреждение пищевода и смещение двухпросветной трубки. Один из э, существенных мониторингов является эндоскопический контроль правильности установок трубок, и поэтому современный анестезиолог должен владеть технологией бронскопии и оценивать э, ситуацию интраоперационно по установке трубок. Но здесь вот представлены варианты правильного и неправильного расположения трубок с возможностью переустановки трубок интраоперационно, что можно сделать только иногда по бронхоскопу. Но и надо вам сказать, что извините, один из серьезнейших мониторинг, как мы уже говорили, является мониторинг температуры ядра и э, этот мониторинг позволяет, так сказать, упредить те осложнения, которые связаны с гипотермией. В свое время мы провели вот такие вот исследования, насколько существенно снижается температура ядра у пациентов. И вы видите, что независимо от используемого метода анестезии, примерно происходит одинаковая динамика снижения температуры ядра у пациентов, оперированных как в условиях внутривенной анестезии и ингаляционной анестезии так и с использованием региональных э, сочетных методов обезболивания. Ну, я остановлюсь еще на двух метах мониторинга. Это мониторинг глубины анестезии с использованием ЭГ-контроля, с использованием так называемого без мониторинга и использования, так сказать, обработанных сигналов ЭКГ, так называемый метод энтропии. Эти методы позволяют нам заподозрить при слишком глубоком проведении анестезии и выключении сознания или поверхности на уровне сознания. Э, возможно прогнозировать развитие э, такого грозного послеоперационного осложнения, как делирий, острого переменчивого расстройства сознания с нарушением понимания и внимания. И на самом деле об этой проблеме давно задумывались. В 1994 году Марк Антонио и Голман вот создали такую шкалу, которая до сих пор актуальна. И, э, так сказать, предупреждение послеоперационного делирия является одной из основных задач анестезиолога, а в случае неудачи требует немедленного активного медицинского вмешательства, для чего используются соответствующие шкалы, сам ИСУ и э, контроль дерриля э, с помощью специальной э, шкалы выявление далерия для медицинских сестер. Ну и в заключение я бы хотел сказать, что проведение мониторинга при таракальных вмешательствах основывается на принятых международных стандартах безопасной аностологической практики переоперационного ведения больных. В реальной работе проводимый аностологический мониторинг всегда превышает настоятельно рекомендуемые стандарты и зависим от характера и объема самой операции. Особенностей методики о Общая анестезия, особенности респираторной поддержки в конкретной области таракальной хирургии и в совокупности каждый из используемых методов позволяет составить целостную углубленную картину взаимодействия факторов хирургической агрессии и влияние факторов общей анестезии на организм больного для принятия целенаправленного решения по предупреждению возникновения и успешного преодоления возможных осложнений, включая развитие послеоперационного Делирия. Я благодарю всех за внимание. Прекрасное время сейчас. Белые ночи.